здравствуйте дорогие друзья и зрители моего канала я николай один. спасибо за подписки на мой канал что ж как можно сказать давайте дальше продолжать прохождение моё что мы не знаем дальше что будет так я слаб слаб слаб слаб хм. короче что там по заданиям по заданиям Хранители. Так. Вход, поиск Ирана. Старая семейка. Арбалет. Арбалет. Ну давайте, короче, все будем потихоньку проходить, по ходу дела, я так понимаю. Потому что, но ну, больше варианта у меня нет. Тухлое мясо. тишу ей, да? <клёх> Что мы делаем теперь? По заданиям пойдем. Такие-такие mm. такие пироги, да? Я тут немножечко скелетиков, да, получится, поубивал, и потом мы начали что-то еще... Ран, значится меня же подлогнуло когда я сказал ран не знаю как так может быть кстати в этих настройках придется нажимать некоторые эти. кстати надо будет вот это вот короче печать да? Ну можно автобаунс так вот смотрите залагать как я это раньше делал вот, во всех играх вот так hop, и прыжок вот так дорогие зрители вот так делаете смотрите она как заходит вот смотрите чуть-чуть вот, вот сквозь застекстурочку за вот здесь вот этот вот прикол и вот так часто делаете видите она откинула если правильно сделать то она тебя может закинуть прям туда А, не получилось давай, давай, давай. давай вот так вот вот так давай давай, давай. ай блин ну ладно можно еще вот так взять как бы она залагает игра сама без всяких читов кстати, кстати. и это реально можно она работает так у меня вообще бы Другой гости вот так сработал, я а тогда что -то так делал. Оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп. И просто прыжок, и он у меня попал туда. Ну, ладно, не суть важно. Богами, А то пользоваться, а то скажете, блин. Читер ненормальный. Так, чем мне надо? чем мне надо? чем мне надо? Давайте вон туда, на верхушку сходим. Я не знаю, а там гарпии и секрет. Если я правильно помню столько столько столько а, мне ничего не дадут все да вот также авто балл все и прогибнете так давай по заданиям в что там найдем просто поисков рада мертвые хранители готовы чтобы и знаком имя Ирана так странно так ход в храм возможно мертвые храмы совбирают после кто-то так хранит только вроде короче не пойми какие задания так так здесь есть а давайте того типа короче который нас сопроводил вон туда исходим кстати хп можно набрать Чуть не забыл короче на прокачиваться по ходу дела потому что мы такие слабые прям попал Видите, да, тут, тут какие-то странные грабочки да Оп, короче давайте потихоньку будем проходить по вот этим вот этим зданием мне кажется что-то в этом есть давайте сохранимся я не проходил дальше дорогие друзья и не собирался Оп. и дурак дурак собака ты сутула, ты что такой дурак Ой, дурак. Ой. Вот, видите, да? Тут пахнулись. Угу. Сила как раз. Неплохо так, давайте. Сохраняемся. А, здесь вот логика нужна, смотрите. Иван короче с этими иванами надо поговорить как я помню по моему тактику они должны быть втроём зайти туда нет. так этот нет короче не уже могилу оба стоят там по троечку Корень, драконе корень отлично хастик ладно но он не сагрится почему пока Эй! Ты... а вот он нет надо с одним из них поговорить Эй! Тед. нет С Иваном я не смогу, наверное, да, поговорить? Иван, Иван. Давай поболтаем. Ты, Ты кто? кто? О, боги, вы услышали меня. Парень, помоги мне отсюда выбраться, я скоро с ума сойду в этом месте. Как тебя сюда занесло? Я подручный мага Фироса, мы с несколькими наемными воинами шли за Триолом. На нас напало огромное чудовище и разум убило трех наемников. Я испугался и убежал. Теперь я здесь совсем один, надеюсь, на помощь. Теперь я. Я, я здесь один, надеюсь, на помощь. Но я вижу, боги меня не забыли. Что искал ваш маг? Он искал книгу мертвых. Жусор выяснил, что она есть на острове, и логичнее всего было бы искать ее на кладбище. Фирас не хотел, чтобы книга попала в руки королевы. Чем я могу тебе помочь? Найди для меня безопасное место, где можно укрыться от монстров. Хорошо, я посмотрю, что смогу сделать. Так, ты еще должен быть какой-то маг, говорили мне. лет стоит вот этот смотрите ой интересно да знаете почему здесь лет стоял вот эти каменные плитки для чего-то нужны будут Так вспомнить для чего М -м? Из этого не выйдет ничего хорошего. <смех> Давайте пойдемте дальше. Мне кажется, что где-то я еще что-то упускаю. Ну, как вариант, потому что в этой локации такое есть. Угу. моя лучка что то есть как иylouiownista что папе арен gülduiwbhjoulloue гр aeanne ироро sitä сохранилось поitated Vill Taking Sad целой Честно сказать, дорогие друзья, я бы обосрался, если бы один играл бы, как бы обкихался, бы так сказать. Вот это и необходимой силы вы видели, да? Это вот так делается. Свиток. Видели, да? какой-то прикол не говорите откуда я этот ну, здесь просто я залез один раз не туда не знаю как вам слышно не слышно нормально нет потому что я звук убавил ну на крайне могу добавить звук на микрофоне потому что это же да ёшкин я даже могу сделать вот так сейчас Приподнимем Вот так Надеюсь вам хорошо слышно вот так Когда я сделал, я не знаю Надо будет тестировать Потому что я не тестировал, это новый микрофон А то мне некоторые говорят Ты бубнишь себе в нос Ну окей Ой, ой, ой, -ой, -ой, -ой, -ой, -ой, -ой Собака сутула, иди нафиг Ой, ой, -ой, -ой, -ой Собаки сутулы, идите нафиг ой ой ой ой ой мрак, угу голем вот в таких местах ценные предметы должны быть у них каменный голем бежим Иди нафиг. Иди в попоньку, беляра О нет. Вот это я нарвался. Тик, иди в попу, зомби. Ой, кусачи. Ой, серьезно. А? а, чуваки, я в этом здании был Нет Ясненько Давайте потихоньку туда проберемся. я не знаю здесь, дорогой зритель, что здесь, где, когда, зачем, почему, почём. Что это? Типа какого-то входа в Иран? Скорее всего, да. Туда это в тот вход, наверное, да? да? Это туда надо будет в конце. Туда, туда, туда, туда. Автобаунт. О, хп -шка. Не, не про я вам про ту штучку. Огненный дождь, бомбесненько, какой деликатес, слишком далеко, болты, кошелечек, ну в принципе, в принципе, это уже что-то, подходим. Да, дорогой зритель, это интересненько, это очень интересненько. Ну, топором я тоже не могу, мне не хватает сил. Так. Четыре силы. Ошибись. Ну и как мне силы набирать, по-вашему? Как мне сказать? Извиняюсь, конечно, этот микрофон тискаю. Понравился он мне очень. Так, может с той красоткой поговорить? Я не знаю. То бишь, те места... Надо все исследовать, потому что где-то маг должен быть воды и с ним потриндеть на этот счёт. Как вам эта идея? Скажите мне на милость. Я потому что здесь вообще локацию мало знаю. Поэтому... Я по ходу дела изучаю. Пока тут, я это было, Фу, о, о, о, о, о, о, о, о, какой ты злодей то! А? мне жопу тишити, жопу теж тиш, нюхайте пебру. Я сказал нюхай пебру, нюхай пебру. Со скелетами тоже надо тренить. так ладно куда-то я должен вот эти артефакты типа вставить по факту вот эти их три должно быть как я помню пойдем он к той карпе может быть там вставлять я честно сказать не помню с какой стороны там у нас ступается да, и все? Помолиться нет. Пока нельзя помолиться. Ей. Ладно, окей. Пойдем он на то здание, там задание надо выполнить. О. Жаль. А вы че мне зрители не говорите, что я скрижали пропускаю? Угу. Чего? Зомби, иди в жопу. Идите в попу, сказал он. Опу, значит, опу. А теперь съвали ее. О, вот две скрижальки. Скрижаль, скрижаль. Бомбезненько. Так. Ну я еще до второй главы не дошел, потому что... Знаешь, как бы надо изучить это все. Я правильно гов говорю. То что? Так, тут надо будет секрет разгадывать, да, наверное. Ну да. живая гарпия мертвая гарпия так ладно тут письмо с запиской короче моих так как от мытички отлично смотрим короче каждую теперь записюльку смотрим это где ну ладно Так, ладненько, ладненько, ладненько, попёрли. Так. Так, я долго думал об этом. Очень страшная шпиль. У этого громницы. Так, может, в нём скрыта тайна. Чтобы она узнала... Уз начала очень... Помню... Циф цифра 4. Марк. Марко. 4 цифра 4 короче сейчас будем разгадывать тайну дорогой зритель То бишь вон те штучки кристалл кристалл отлично так я эти кристаллы лучше соберу потом вы поймете ничего я просто не помню ничего не нужны И теперь надо будет разгадать, чтобы вот это открылось дверца. Эй, гарпион, давай, пас на меня. Ой. Ага. Вампирша. Блин, собака. это такое? Бутылка с кровью. Ага. Так, оружие. Отличненько, магия. Тут записка, да, была. ну а-да. Из этого так. не выйдет ничего хорошего где-то еще одна должна быть записюлька. тут одна была где-то я не увидел еще одну записильлику может здесь нельзя Короче дело к ночи секса нет спокойной ночи извините за эти выражения но это так оно и надо. Вот, вы видели, да? Секретка. Короче, чтобы вот открыть вот это. Вот. Памятка. Отлично. Милый Йогон. Оставил тебе это записку под дверью. Ты все время забываешь последние цифры. Запомни раз и навсегда. Это 5. И не забудь... Лянуть в покое Джоисфера Марти. Это 5 То бишь смотрите. Включить пятерка. ван 2, 3, 4.. 5, 6, 7. Не помню. Где ускорение? много чего здесь мы здесь мутили короче здесь должно быть ладненько это потом мы будем решать потом к этому вернемся потому что это будет попанька так где я? я видел ой блин сейчас бы улетел на смерть. что нет где ты сундук долбанный? Здесь должен быть. Куда делать то местечко, когда-то вот так проходили? И увидели сундук. Нет. Мяу. No. То да ты куда? Ты придурок что ли? А я сдох. Ладненько. Просто круга рядом и найдем. А, вон, вижу. Увидел, ублюдок, да куда ж ты придурок? Вот ты вы видели, а, бабучий товар? Я уверен, я сюда иду. Или не уверен? Хм. Как интересно, почему? Вы видите это? А вот он, вот он. Фу. А я уж блять. Ну на всякий случай сохраниться нежелательно не всегда было бы. Так что вот так, дорогой зритель, случайно умер и все, и сохранился. Давай, отбабуй, бабуля. Ну отбабуй ты, бабуся. На тебе, на тебе похарик. На, на. Я съесть тебя хочу, я. Э, гарпи, вампир. Ну как моя кровушка, понравилось? Ничего не, не выйдет, ничего хорошего. Почему я расшибся, я его знаю. Иди сюда, собака сутулая. Давай, спускайся. Ну ладно, десятка пока. Здесь вроде бы же не высоко, смотрите. Ну видите, да? Так, что здесь? А? Кастет. Ну, вы сами видите, да? Взять, ай. что было? Тупая, думаешь, я не вижу, что ты меня атаковать хочешь? Я отсюда собака туда ват. И как теперь здесь спуститься? А! А! Повезло, повезло. Я чисто упал случайно, дорогие зрители. Я даже не думал, что я, я выживу. Ну, на спину падение, короче, дает тебе жизнь. А? Хм. Сейчас надо с ними правильно поговорить. Плана. Опа! Стоять! Ребята! А к нам гость пожаловал. Ты кто? Я ученый-археолог. Занимаюсь научным исследованием острова, ищу ценные артефакты. Хм, ученый. А ты какие-нибудь старые языки знаешь? Ну кое-что знаю. Это хорошо. А мы сейчас проверим, насколько ты честен. В одном склепе недалеко отсюда. Он там наверху. Я нашел странную вещицу, пергамент со странными загогулиными. Сможешь прочесть? М да? Давайте на отдельном слоте сохранить. Я прочел табличку. Хорошо, и что же там написано? Да, тут все просто. Изображено два древних знака. Один обозначает Солнце, другой Луну. Вот и все. Ну, ученый, молодец. Ты, наверное, много книг прочел. Я вижу, тебе можно доверять. Ну, рассказывай, что привело тебя в эти места. Значит, говоришь, был наверху. И что ты там видел интересного? Там три гробницы, полные сокровища и всякого ненужного барахла. Мертвым оно уж точно не пригодится. Правда, в один склеп мне так и не удалось попасть. Почему ты не смог попасть? Там чертова ловушка. Просто так, не проникнуть. Видно, почивший трясся за свои несметные богатства. А зачем они сейчас ему? Я опытный исследователь древних тайн и культур, и разгадал больше тайн, чем ты съел семечек. Ай, там странная загадка, головой надо думать, а я мечом больше люблю. Знаю только, что эти три склепа наверху как-то связаны друг с другом. Я смотрю, вы неплохо справились с кучей зомби. Я думаю, это свидетельствует о хороших боевых качествах. Вы могли бы меня чему-нибудь научить? Наблюдателен одна. Видимо, у тебя один глаз лишний. Шутка. Да я могу тебя научить ловкости и владению одноручником. Но не за бесплатно. Деньги мне не нужны, так и в городе я бываю редко. А вот магические артефакты приму вдар с удовольствием. И не спрашивай, зачем они мне. Иначе будешь иметь дело с моими парнями. Что нужно принести, чтобы начать обучение? Принеси мне алхимическую пентаграмму. Что еще за пентаграмма? Как она выглядит? Это круглый камень с цветным изображением пентаграммы. Я мало о ней знаю, но маги из обсерватории мне обещали за нее хорошее веселое зелье. Хорошо. Считай, что она уже у тебя. Вот, я нашел какой-то непонятный предмет. Может, он подойдет тебе? Отлично, парень. Это как раз то, что нужно. Ты меня радуешь все больше и больше. Не хочешь ко мне нас? Нет, спасибо. Мне лучше в руинах ковыряться. Как идут дела? Хреново. Место ни к чему. Я... Ну. Ты стал... Ты стал значительно... Я ищу Иран. Это, по всей видимости, артефакт, сокрытый где-то на кладбище. Возможно, это оружие. Здесь фолианты дают противоречивую информацию. <связываю> Интересно, но думаю, что это мало меня сейчас интересует. Как у тебя дела? Не разговаривай со Женщина среди отморозков? Возможно ли это? Эй, парнишка, я бы не советовала говорить о моих друзьях таким тоном. К тому же, они могут тебя услышать и навалять как следует. Я помню, мне один раз залагало, и я махался с ними. Чтобы сила нужна не для того, чтобы просто махаться сила нужна для ударов мощных и все и то бишь. лишь так текст текст а -а -а, где-то маг должен быть в пещере давайте посмотрим где пещера находится. вот что то mm -hmm. что, козёл, на меня напасть хочешь Друг... О, все, шлепки, что ли? Так, ладно, нафармить опыта где-то, где-то, где-то, где-то, прям так хорошо. Ладно, будем мага искать, потому что я помню, где-то еще маг воды должен быть, как бы по этим. Дорогие зрители, напишите в комментариях. Я не смотрю чужих ютуберов, как бы мне не интересно. Так, это не да? Кажется, или вот это место, возможно, где-то мог здесь. Вот не точка. Ладно, пойдем дальше. Я вижу, тут ничего нет. Интересно го. Зомби. Хм. Где-то тот проход к магу должен быть. Где же, где же, где же. Надо будет все лутать, искать, потому что я не помню. Что здесь? Постоянно вот лажу где-нибудь, где где-то. Где, да? Тут. И ничего не нахожу. Труп. Из этого не выйдет да. ничего хорошего. Я находил да? Труп пятерочка. Ничего интересного. Что да? ж придумай, что ж придумать? придумать? <св> <св> Где-то маг должен быть около стен, да? посмотрим М -м -м. может где-то здесь Мне вот это вот была ловушка вот интересует серьезно и я это не заметил а ну-ка сохранимся к и пойдемте-ка туда что это за место? серьезно Интересно. Вы видели это? Хм. Я никогда этого места не замечал. Хм-ну ладно, по ходу дела будем искать. Помочь этому баргу. Ну, нужно ему помогать, скорее всего, я так понимаю. Показалось что вот это место странно. Так, ну скопытас. Там ничего из нет. этого не выйдет. Ничего хорошего. Ну, вряд ли их смогу победить в своем состоянии. Ну-ка, заклинание. Там ничего нет. Где-то тут должен быть самолет этот? Вот он. Еще это кольцо дает? Плохо уже и арбалетом добылся. Отличное место, чтобы убить этого лорда-демона. Да ты чего, он из меня это вообще жизнь наверное будет. повезло просто ну я так думаю на этом мы ролики закончим всем до новых встреч всем пока